Всем привет! Приветствую вас на своем канале. В этом видео я хочу показать работу инструмента вид с разнесенными частями на примере вот такой замечательной вентильной задвижки. Данный инструмент это еще одно небольшое преимущество при работе со сборками. Он позволяет быстро и качественно показать внутренние скрытые детали без использования дополнительных разрезов, сечений, вырывов и местных видов. Для того, чтобы создать вид с разнесенными частями, необходимо перейти на вкладку сборка и выбрать инструмент вид с разнесенными частями. Здесь выбрать автоматическая вставка интервалов, выделить все компоненты сборки и просто тянуть за нужную ось. В моем случае это ось Y. После чего Solid автоматически вставляет интервалы между компонентами для того, чтобы они разнеслись с равным шагом. Щелкаем «Ок». Если результат не нравится, и, как в моем случае, здесь необходимо перенести некоторые компоненты в другое место, переходим на вкладку «Конфигурации». Здесь у нас создается дополнительная конфигурация производной, вид с разнесенными частями, и просто редактируем определение этой конфигурации. Снимаем галочку «Автоматическая ставка интервалов», выбираем компонент и просто вручную его разносим. Если необходимо, можно также вручную разнести э, все компоненты. Но мне больше нравится автоматическая. Она позволяет сократить время при ну, фактически том же результате, что и в ручном разнесении. Да, каждый шаг разнесения здесь записывается, отображается в дереве. И при необходимости можно э, санимировать обратно э, процесс сборки. Этого, этого компонента сборки, этой сборки. Теперь перенесем на чертеж наш новый созданный вид. Для этого вид с модели. У нас единственная открытая сборка. Это задвижка. Щелкаем далее. Выбираем, ну, например, пусть это будет изометрия. И вставляем наш изометрический вид. Выбираем масштаб. Ну, Пусть будет, например, один к трем. Это у нас будет обычный вид, так сказать собранный. Просто копируем чертежный вид, чтобы опять не пользоваться этим инструментом. И здесь уже выбираем отобразить в разнесенном виде. После чего у нас сборка приобретает вот такой вот... Вид. Можно проставить здесь позиции. Если необходимо, то к одной конфигурации сборки можно создать сколько угодно разнесенных видов. То есть можно создать целую там, последовательность там, для, например, инструкции по сборке изделия. Сначала мы там, откручиваем деталь А, потом деталь Б, потом там, деталь С. Сейчас я продемонстрирую, как можно добавить еще один разнесенный вид. Переходим на исходную конфигурацию, опять вид с разнесенными частями и просто, например, выбираем некоторые компоненты из сборки и разносим их так, как нам нужно. Можно также выбирать компоненты рамкой. Если нужно исключить из коллекции выбора, то зажатой клавишей Shift. Ну, допустим, пусть будет вот так. Сохраняем, переходим на чертеж, подвинем этот чертежный вид, сделаем, давайте вот это сделаем еще одну копию второго чертежного вида и здесь просто выберем другой вид с разнесенными частями. И вот у нас одна сборка имеет как в себе три конфигурации. Данный инструмент, еще раз повторюсь, очень удобен, например, для составления пользовательских схем сборок. Не нужно использовать дополнительные модули к солиду, можно все сделать здесь, в чертеже. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь для канала, для тех, кто не подписался. Если что-то непонятно или узнали новое, для себя открыли, пишите в комментариях. Их всегда приятно читать. Еще раз всем спасибо. До новых встреч.